Что нужно тут делать так, ну давайте погнали так а, правила ненавижу правила читать читать сообщения от строителей карты на мане прогрузка в 10 чего блять 10 нахуй? это что такое ну Чисто для бомжар, видимо Это джефт, это какие-то челы, видимо Которые строили Внимание, смотрите, вот такое. тебе надо найти выход отсюда чтобы начать проходить карту Если что, мы пишем в чат Хоть, Кстати, внимательно смотри все таблички Видимо, вот эти, да? Какая-то Д непонятная Так, ну смотрим, смотрим Так, ну значит где-то здесь будет, 100% Ой О! Проход да, мне кажется, так не задумано было. Ужас. Ну, короче, на сцене есть твои нарезчики. Выдать себе реси кнопкой Кини реси на табличке, где написаны ники твоих нарезчиков. Так, ну на, держи. Что, сожрал, что ли? Ну вот, Вэл. Well. Ну на, короче, на. О! Еба, прошло. Изи-пизи, как рыцарь. Изи-пизи, ёпта Пуп, купи флеш, у меня закончился Пуп, купишь? Ну да, куплю, да Да, куплю тебе флеша Так, чтобы купить флеш, возьми деньги из кошелька Сзади кошелек Где кошелёк? Так, потом направляйся к подъезду и вниз ты ненавижу читать Это что, наша комната, что ли? О, пук, реально пук с креслом понимаю. Это что такое? Голые телки? А, с моим креслом! Тьфу, твой насрал. Это мои... Да, это мое кресло, да. Да, это мое. Это чё, моя комната? Не узнала. На полу. А, -а, -а вот! А, -а, -а твой сыр! Вот это... Вот это да! Опа! Так, а что? вы знаете, какой у нас этаж, что ли? Так, подъезд, подъезд, Пойдемте магнит, Ой, если бы мы вот так жили, это было бы так кайфово. Так, чуть-чуть прошел, так, оп. И тут магнит. Где флеш, Где флеш продается? В, баб... В бабу 1 R и она мне даст. Ну, давай, на. Сука, ты. Гони. Вы этого предусмотрели вообще? Это что такое? Флэш? Ф... Это что такое? Фрэш? Это вы на меня на проверку были, как... что читать умею я или нет? Так, надеюсь, это мой дом. Опять флеш Все, задание выполнено Спасибо, пап! А, ну, ну, прикольно Это что такое? Это наша комната? Реально, мы я алмазами с рук, кстати Какашки крысы О, у нас, кстати, потом точно так же Раздвинуть, сдвинуть О, это кровать У нас, кстати, точно так же раздвигается, прикольно Если бы в реальной, кнопке, в реальной жизни было бы так, это было бы прикольно так, ну все, я уже рассмотрела. Что делать-то дальше? Нотный блок у, шкафу. у шкафа. У какого шкафа? Какого шкафа? Вот этот? А -а -а. Звонит. Алло, здравствуйте. Кто там? Привет, Соня, мы тут же в колонии Собираемся на гору Эльбрус Вас Кирилл, хотите с покататься? На лыжах там? Да, конечно, естественно Да, а что если нажать на нет? Сейчас позвоню Игоря и скажу, чтобы он с За крысами посмотрел Дойти до Бахика. О, пойдемте, до бэха Заквиеля? О О, ля, реально гора Эльбрус реально, В реальной жизни так выглядит Подойти Замерзну, посидим и тут Пойти домой Вот сюда, что ли? <свист> Чёрстый Юбер, Так Что это такое? Залезь во внутрь и закрой люк Нахуя это сделаю? я? Это на лыжах я катаюсь или что? Непонятно Как это? Что это такое? Надо было на лодке А не было ж там лодки <свист> Ай, на лодке надо было банные. Ну чё вы не написали, что на лодке надо Ну, это точно для тупо Так Ага так, ага, ага, а, все, понял. Но я на лодке шоумарить не могу. Ой, все, ура, приехали. А-а-а, залагала! -а, сыр! Вы это предусмотреть вообще могли? Так, Соня, поехали, поехали домой за хуэль. Поехали, поехали, поехали, поехали. Так, о чем мы все, приехали? Читай в чате, новое задание. Так, так, купить флеша, съездить на Эльбрус. Так, ну пойти домой. Так. Ой, что это такое? Почему меня колбасит? Спасибо за рейд. Почему рейд на Евгеху не кидаешь? Ну могу кинуть следующий раз. Я не знаю просто, где на Евгеху. Не видел, чтобы он просто стримил. Так, алло, привет! С вами поедешь с Кириллом на гору Пятигорск. Да, конечно, поеду. Конечно, конечно, конечно. Да, конечно, всегда хотела там побоить, о Киеве, что у вокзала добраться до Пятигорска. Так, добраться до Пятигорска. Тут какая-то тусня. А, мне в ту тусню. Он где-то, ну, в попе мира точно живет, я знаю. А, ву, мы прибыли. На вокзал, реально. Так, пиес. Ждем пиес, так сказать. Пиз, хай, О, мы уже сели, так сказать. Так. О, это шутка, камера? какая-то ну, непонятная хрень блин, о, все, я села о, приехала <laughs> приехала, так сказать, Пятигорск, ростов надо дону М -м, так, а, без шерта все окей так, пуп так, пуп, тут так красиво ой, пойди до пещеры, там найди кнопку иконы, Кирилл сын, не можешь мне ноги болеть, буду тут я с Игорем постою, а ты иди так, покор... покорить вершину Пятигорска Вручную идти. Так, не как Так, ладно, мне что наверх подниматься получается? А что так облачно? Блять, опять. Ну, я тронула это, какого-то хуйня. Что за хуйня происходит? Я не понимаю. Сейчас, как меня током ебнет? У меня выключился монитор. Все, капец, У она... сейчас монитор выключится просто! Я чуть-чуть затрагиваю там, да, прям чуть-чуть провод -чуть, И прям каратит, и выключаются все мониторы. А сейчас вообще это теперь не включается монитор. Так, а что, наверх как-то подниматься? А как наверх подняться? Жду стрим за Квель, с аквапарк. Кстати, в аквапарк, в аквапарк хочу. Да, да, да, да, да. Так, водичка искупается. Это что такое? Это икона. А, это вы типа источники эти сделали. Я поняла, поняла. Прикольно, да, да, окей. Ну, немножечко не так, конечно, выглядит этот провал. Ну, примерно, да, так, примерно, примерно. Так, а... А где кнопка? Так. Грязная вода. Сюда срут. Та самая уже из телеграмма. Мысли жопера. Понятно. Там. А, там справа от иконы. Окей. Так. Это, видимо, экскалаторная помойка. Ага, Понятно. О, ля, ля это мы тут были, народ Ну, примерно, вида, такой же был Прям вот <смех> такой куб был Было все примерно так же Так, это кресло какое-то, видимо, непонятное Это челики тут ходят Ну, все одинаковые Да, хочу, давай, давай, давай Все, выходим Так, новое задание Так, добраться домой, понятно О, кстати, и горело. Отправляемся домой Ну, побегали, попрыгали, и все И чё? Вот Слайм раньше. Слайм раньше вторая часть Будет по Любасу Я в первую часть любила играть У нас стримы были по Слайм раньше. Вот И так круто было что А где Мирочка? Это Мирочка? Или кто это, блин, вообще такой? Ну, какой-то Так А, да, точно, у Миры Жнецкина, точно. 23.06. А сейчас какое? 23.06. Так, сегодня мы будем. А, теперь не знаю, даже, ну давай. Конец! Это Это все! <с Plato> это карта год делалась! Наверное, вот эти все блоки писали, да? Ну да, блоки, да, да, да, да. Переходим. Блин, паркорчик добавили народ, вы что? Ну, прикольно все равно, ладно. Э, не, я не буду взрывать. Не, пусть у вас это останется. Пусть вам на память я вам помечу, так сказать. Писюнчик могу нарисовать вам. Роспись, конечно. Так, чумок. Сейчас. Чумок. Сонечка. О, спасибо за 10 рублей. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо вам за такой крутой. Спасибо за карту, спасибо. Добавьте в следующий раз испытание. Понатно, Спасибо.